31 октября 2002 года был установлен профессиональный праздник дипломатического работника, который отмечается в нашей стране ежегодно 10 февраля и связан с знаменованием 200-летия юбилея Министерства иностранных дел России. Так, в Институте международных отношений истории Востоковедения Казанского федерального университета прошло торжественное празднование Дня дипломатического работника. Студенты института прочитали свои доклады о том, каким должен быть харизматичный дипломат, рассказали о структуре молодежных организаций, а студентка второго курса даже посвятила стихотворение дипломатического Работником. «Ты, говорят, устал, идет молва такая. Но что бы ни сказал простой народ, ты личность важная, прямая. Ты любишь делать все дела в определенный точный срок. И вот, когда, казалось бы, на внешнем фронте душу и дураганы, ты попиваешь нервно-крепкий кофе и временишь со сном. Авторитет страны отстаивает шильяны, неважно, в Стоит отметить, что среди дипломатов бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля, потому что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание посольского приказа первого внешнеполитического ведомства России. Диана Шилова, Ленада Ультиаров, Универньюз.